Обожаю нашу Госдуму, обожаю наших депутатов, наши светлые головы, которые иногда выдают такие идеи, что хоть стой, хоть падай. Чемпионом по генерации идей у нас э, признан Виталий Милонов, уже давным-давно вся Россия от него ждет всегда чего-нибудь новенького и интересненького. И вот недавно он предложил дарить молодоженам сертификат на отдых на российских курортах. Я-то думаю, я-то голову ломаю, как мне на юг переехать, в Сочи, там в Геленджик или в крым а тут оказывается все просто надо э, заключить брак с какой-нибудь бабищей съездить на курорт на месяц по там вернуться развестись потом снова заключить брак всего лишь дело госпошлину заплатил и все и если 12 раз так брак заключать то можно весь год жить за счет виталия милонова за счет вот этих государственных сертификатов это офигенная бизнес-идея виталий милонов продолжайте доведите ее пожалуйста вот прям до госдома думовского аппарата чтобы она без всяких изменений без всяких корректировок она обязательно вошла значит вот в нашу практику чтобы каждый человек мог вот так вот поженившись с кем-нибудь взять и уехать на юг на месяц жаль только что тут дискриминация по возрасту предлагает он дарить эти сертификаты молодоженам которые не достигли 35 лет, я в эту категорию не попадаю, мне уже 42, это, конечно, печально, но я безумно рад за всех наших молодых людей, которые теперь будут, наверное, иметь возможность жить за счет вот этого замечательного решения. Но если серьезно, наше государство прекрасно знает, какие у нас проблемы с демографией, что у нас каждый брак заканчивается разводом, у нас нет стабильных семей. И как-то вот сертификация вот этот на отдых, он как-то может скрепить российскую семью? Нет. Все прекрасно знают, что проблема в женщинах, в женской меркантильности, в неоправданных женских ожиданиях касательно семьи, брака и детей – но решать эту проблему путем работы с женщинами они как-то вот не хотят, упорно прям не хотят. Скоро все вот это наше брачное законодательство будет утыкано вот такими костылями с каждого боку, которые будут призваны как-то это все поддержать. И все равно это все держаться не будет, потому что не с той проблемой работайте, господа бояре.